Готовим самый быстрый пирог с колбасой, проще не придумать. Все смешал, отправил в духовку, 35-40 минут и готово, пирог выходит шикарный. Обязательно берите на заметку рецепт. Для теста возьмем кефир, яйца и пшеничную муку, колбасу выбираем вареную, самую вкусную. От себя можете также добавить зелень, специи, сыры, разные добавки по вашему вкусу. Также можно посыпать пирог кунжутом и любыми семенами по желанию. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Вбейте в миску яйца, добавьте соль и перец. К яйцам влейте стакан кефира и добавьте стакан мелки, разрыхлитель, перемешайте все миксером. Колбасу нарежьте кубиками и добавьте в тесто, перемешайте. Жду ваших лайков и комментариев. По желанию добавьте специи и зелень. Переложите тесто в форму, посыпьте кунжутом и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Готовый пирог подавайте к столу. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Необходимые ингредиенты. Кефир 1 стакан, 2-5% жирности. мука пшеничная 1 стакан. Яйца куриные 2 штуки. Разрыхлитель 1 чайная ложка. Колбаса вареная 200 грамм. Кунжут 15-20 грамм. Соль по вкусу. Перец по вкусу. Количество порций 4 щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока.